В начале осени в Тольятти в парковом комплексе истории и техники прошел уже второй ретро-фестиваль. На сей раз главным его героем оказался ВАЗ-2103. У этой модели нынче юбилей. 50 лет назад, в сентябре 1972 года, начался выпуск автомобиля ВАЗ-2103. Поэтому нынешний фестиваль мы приурочили к э, этому замечательному юбилию. На площадке собралось более 120 автомобилей. Помимо двух десятков отлично восстановленных троек встречались и другие, куда более экзотичные модели. Автомобиль Лада Самара Фан выпускался в Германии э, фирмы Бассе по заказу фирмы Deutsche Lada. Импортером наших автомобилей. А тираж автомобиля, о котором известно, 3-3,5 тысячи. Приехать на фестиваль мог владелец любого автомобиля, выпущенного более 30 лет назад. Это автомобиль ГАЗ-2413. Это ну, кто-то называет скорой помощью, по факту это называется санитарный автомобиль. Большую часть своей жизни эта «Волга» работала в Крыму. В салоне сохранились носилки, сиденья для врачей и внутренняя перегородка. Автомобиль был куплен... Шесть лет назад на фоне детских воспоминаний вот, и приведен вот э, в такое состояние. Разбирался кузов, разбирался двигатель, по ходовой была проведена огромная работа. Восстановление подобной техники куда более сложная задача, чем может показаться на первый взгляд. Машина 65 -го года выпуска, на сегодняшний день ей 57 лет, этой машине, поэтому находить запчасти иногда возникают определенные сложности. Каждое утро, как ритуал почистить зубы, умыться, у меня каждое утро во время проведения работ начиналось с мониторинга социальных сетей, с досками объявлений, мониторинга... Досок объявлений в интернете, что за ночь появилось, какие интересные запасные части. Активисты ретро движения видят в нем и образовательную миссию. Это же история, как же люди, дети, они должны знать, что производили, что происходило в те времена. Без этого невозможно, наверное, развитие общества. У нас появился опыт определенный, мы избежали многих ошибок, которые были в прошлом году. Стали больше знать, доверять и а, объективно людей стало больше. А мы пожелаем, чтобы слет вазовской классики стал доброй тольяттинской традицией и проходил ежегодно.